В Московском училище Олимпийского резерва номер один долгожданный гость. Известный борец греко-римского стиля, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта России, воспитанник МСОР номер один Мингиян Семенов. Видите? Я его вот поднял. А теперь он тут спину напрягает, как мы скачаем спину, да? О, да. Вот, значит, смотрите. У него спина напряжена. Ноги у него не напряжены. Да? Теперь смотрите. Точно такое да? Почему? Он провел мастер-класс вместе со своим давним другом Алексеем Соломинниковым. Наша задача в чем заключается? Чтобы донести им больше информации и в то же время их особо не загрузить. Чтобы у них, если когда ты получаешь много информации, в голове получается бардак. А вот в этом плане мы сегодня... Отработали все те действия, которые они нарабатывали, и э, пару движений, пару приемов мы показали новое. Потому что сказали о том, что если ты не будешь двигаться, будет вот это, а если ты не будешь загружать, то будет это. На своем примере показали, что нужно двигаться, что нужно не стоять и делать свое, и делать все те приемы, которые Алексей Сергеевич их тренер показывал. Занятие продолжалось целых два часа, на протяжении которых Менгиян Семенов все делал вместе с юными спортсменами, начиная прямо с разминки. У меня два сына занимаются училище Олимпийского резерва номер один. Александр, которому 8 лет, и Игорь, которому 6 лет. Занимаются они уже один полтора, другой два года. На самом деле... Сразу рассматривали именно Мор номер один, так как у это училища большие спортивные традиции. С этого училища выпущено много известных и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира. И также сейчас у нас мастер-класс проводит третий призер олимпийских игр, что очень почетно для детей. Это, во-первых, большой авторитет. Они увидят, что, чего можно добиться, каких высот. Но и также в школе Мор номер один хороший тренерский состав. Он обеспечивает ну, ребят ну, занятиям, спортом, развитием физическим и умственным. Да, думаю, наверное, это важно. Во-первых, тренирует братство, единство, силу воли. Борьба, потому что сам в прошлом занимался греко-римской борьбой, тоже являюсь мастером спорта. И поэтому ну, не рассматривал другие виды спорта. Хотелось просто, чтобы ребята продлили мое нервы. Надо было видеть, как юные спортсмены смотрели за Менгияном Семеновым. Особенно, когда известный борец подробно и обстоятельно показывал приемы в паре с их тренером. Он тренировка сегодняшняя? Да, Круто. Что вам понравилось, расскажите. Как э, Менгиян... Семенов, Бласа Алексей Сергеевича. Сам Мингиян Семенов привез в свою спортивную альма-матер всю семью, супругу и двух сыновей. Сыновья тоже приняли участие в показательной тренировке. Ну, конечно, вспомнил э, такая ностальгия о том, что даже я вот сегодня приехал с семьей, э, э, приехал сюда, я рассказал своей супруге о том, что я здесь жил, показал своими глазами. Тем более, в первую очередь, для своих детей, потому что, чтобы они знали и видели, в каких условиях я тренировался, где я тренировался и увидел. Если даже в дальнейшем, если им понравится, и пусть, дай Бог, чтобы они продолжали здесь также тренировать традиции. Но училище, честно, оно очень сильно преобразовалась, кардинально все изменилось, но все те же родные стены, все те же родные люди».